Привет, друзья! Вы на канале Тойсу. В этом видео мы будем шить обереговую куклу-благополучницу. Вот примерно такая куколка у нас должна с вами получиться. Это не истинно народная кукла. Я не думаю, что в древности шили кукол именно вот таких, вот такой технологии. Это кукла повтор или воспроизведение работы известного мастера береговых кукол Ирины Агаевой вот эту куколку я шила заранее, а сейчас мы с вами попробуем сшить вместе такую куколку мы с вами знаем, что все вещи приобретают тот смысл, который мы сами им придаем поэтому, чтобы придать больший символизм этой куколке, мы внутрь зашьем монетку поскольку эта куколка у нас на достаток. Куколка благополучница. И вот у меня есть монетка 5 рублевая. Вот здесь вот тоже зашита такая монетка. Что еще потребуется? Нам потребуются ножницы, потребуется ткань для вот, ручек, для головы, Далее нам потребуется сочетающаяся пара тканей для платишка для рукавчиков и для верхнего платка. Я взяла вот такие кусочки ткани. Вот это у меня будет платьишко, вот это платочек. Кроме того, нам потребуется Ткань для нижнего платочка, этот платочек называется повойник. Я приготовила вот такую светлую ткань. Далее, желательно контрастная ткань, которая будет хорошо сочетаться с моим основным цветом, то есть красной тканью. Ну вот я взяла вот такую зеленую ткань в клетку для фарточка. Еще у меня есть вот такая ткань. возможно я Сделаю двойной фарточек. Также я приготовила кусочек кружева тоненького для... Вот здесь вот я пришью, чтобы была красивая такая отделка головного убора. И у меня есть еще кружево вот такое вот шириной где-то 4, -4 сантиметра, Возможно, я сделаю фарточек из кусочка такого кружева но вы видите что материалов на такую игрушку требуется немного она небольшая кроме того еще важный момент вам потребуется очень прочная нить я взяла вот такую нить называется нить льняная отделочная это стопроцентный лен я надеюсь она очень прочная потому что нам потребуется сильно стягивать детали игрушки ну естественно потребуются ножницы иголки и я приготовила выкройку ну, просто для простоты выкраивания нам потребуется вот такой круг диаметром 21 либо 25 сантиметров это зависит от того какого размера игрушку вы хотите сделать покрупнее или поменьше Кроме того, потребуется квадрат со стороной 20 21 см, потребуется вот такая вот полосочка для ручек, это будут ручки, они пришиваются вот таким образом и небольшой прямоугольничек для рукавчиков, для вот этой части. Нам еще потребуется синтепон, внутри игрушки находится именно синтепон, но синтепон нужен не тот, который пух или шарики, не холофайбер, таким вот наполнитель, который набивается в игрушке, а потребуется синтепон именно вот таким полотном и толстый, нужен толстый синтепон для того, чтобы сформировать тельцы, игрушки и голову. Вот такой синтепон выкраивание деталей займет некоторое время я вам вот этот процесс не записывала потому что ну, ничего сложного здесь нет давайте я вам покажу что получилось итак у меня вот вырезан квадрат синтепона толстый здесь у меня на самом деле просто три слоя синтепона толщиной примерно сантиметр может полтора квадрат поменьше для головы, так теперь для платьишка такой круг, два рукавчика, для головы квадрат бежевой ткани, для ручек вот для этих ручек полоска вот тут у меня примерно 4 сантиметра шириной, длиной где-то 26-28 сантиметров. Я выкроила с запасом, а далее уже прямо на куколке буду отмерять размер. И для декора головы у меня два квадрата. значит Красный это верхний платочек и нижний платочек. Вот, из светлой ткани он всегда должен быть очень светлым можно брать практически просто белую ткань тоненькую так приступаем начинаем мы с платьишка нам потребуется наша прочная нить льняная длиной больше окружности больше окружности для того чтобы концы этой нитки у нас остались и мы могли стянуть потом мы будем стягивать по окружности эту деталь. А сейчас начинаем прикладывать стежки примерно пол сантиметра от среза. Прокладываем стежки вот таким образом. Сейчас я покажу на лицевой ткани, на лицевой стороне. Вот. У вас тут должен остаться кончик. Прокладываем стежки вот таким образом. Ничего сложного здесь нет, мы должны проложить стежки по всей окружности и закончить в той точке, где мы начали и также оставить свободную нитку, второй конец. Я заканчиваю прикладывать строчку два конца нити нить обрезаю иголочку убираю и вот потянув за кончики нити мы будем с вами собирать вот так вот присобирать ровненько эту деталь Так вот, чтобы получилась такая чаша. Сборочки распределяем ровненько, пока полностью не затягиваем. Отставляем в сторону. Берем синтепон, тот большой квадрат, который мы подготовили, и начинаем закручивать его вот так вот к центру почему мы делаем именно так для того чтобы у нас внешняя сторона куколки получилась ровная гладкая ровная без бугорков вот так вот собираем синтепон со всех сторон к центру закручиваем У нас получается такой шарик, берем наши пять рублей. Монетку кладем на донышко, на донышко этой вот юбочки, и внутрь, кладем синтепон аккуратно стягиваем нитку монетка у нас здесь по центру должна быть Вот почему нитка должна быть прочной. Потому что когда вы будете стягивать, здесь требуется усилие и нитка может порваться. Поэтому нитка должна быть прочной. Вот так вот это должно выглядеть. Откладываем пока в сторону. Да, здесь вот в серединке у вас должно остаться такое вот углубление, как вы заворачивали синтепон. Вот эта часть углубления находится по центру. Вкладываем в сторону. Теперь нам потребуется квадрат телесной ткани. Мы его согнем пополам. Вот так. Возьмем меньший, меньший квадрат синтепона И опять же сворачиваем его в шарик от концов к серединке. В чем здесь вот, вот эта вот сторона центральная. Это будет лицо куколки, поэтому это у нас должно быть ровненькая, гладенькая эта часть. А с другой стороны мы вот так вот плотно-плотно сворачиваем. И теперь кладем этот шарик внутрь нашего треугольника лицом, вот так вот к себе, и формируем голову, берем нить просто вот так вот плотно-плотно крепко сматываем голова должна получиться такая плотненькая, тугая матываем нитку покрепче, чтобы у нас ничего не распустилось, теперь вот эти вот оставшиеся треугольники, кончики, мы вот так вот подвернем примерно наполовину И обмотаем поверх всю конструкцию ниткой, формируя такой столбик плотненький. обрезаем вот у нас получилась голова на шейке обратите внимание что вот эта шея ножка головы не должна быть слишком длинной то есть вы должны ее подвернуть достаточно так чтобы вот эта ножка поместилась внутри вот этой детали тельца вот так вот мы вставляем в углубление и теперь начинаем стягивать юбочку уже окончательно аккуратно не резко постепенно затягиваем синтепон остается внутри ножка на которой голове на которой находится голова тоже находится внутри таким образом собираем игрушку затягиваем плотненько вот уже у нас получилась форма куколки так, последнее усилие и обматываем нить вокруг шеи очень туго очень туго обматываем всю оставшуюся нить. Вот таким образом. Расправляем туловище куколки, выравниваем в ладошках, формируем, чтобы было ровненько все. Вот так теперь пришло время подготовить фарточек фарточек я заранее не выкраивала потому что куколка может получиться разного размера поэтому фарточек мы должны отмерить уже подготовой, под готовой фигурке куколки то есть фарточек должен быть примерно вот ну допустим вот так наверное да по ширине метку сделаю так и <соспит> по длине извините длине фарточек должен быть ну, такой достаточно длинненький так и плюс нам надо на подшивку еще немножко добавить сантиметр примерно вот такой кусочек прямоугольничек я вырезаю. так Подровняю с одной стороны и с другой. Можно выдернуть несколько ниточек, чтобы получилась бахрама маленькая. достаточно так теперь берем нитку с иголкой и там где у вас будет верх у фарточка присобираем собираем на ниточку Обгибаем верхний край внутрь слегка, пол сантиметра. И слегка, совсем чуть-чуть присобираем фарточек на нитке. Прикладываем нитку, отрезаем и приматываем фарточек. Фигурки. Также делаем это туго. Так фарточек готов. Теперь я сделаю вот такой вот сверху передничек для большей нарядности. Почему бы нет? Отмеряю нужную длину. Рез должен быть ровненький, и точно так же собираю ниточку. И точно так же приматываем. меня получилось следите чтобы все было ровненько по возможности сейчас будем изготавливать ручки для этого нам нужен нужна вот эта длинная полосочка телесной ткани мы ее сейчас прогладим таким образом чтобы во-первых пополам прогладим пополам и далее каждую половинку еще подвернем к центру то есть у нас получится длинная полосочка вот такая сейчас я это сделаю и покажу вам результат вот такая полосочка для ручки у меня получилась по длине она должна быть вот такой то есть охватываем фигурку сзади вперед и вот где-то здесь посерединке должны ручки сойтись вот такая длина должна быть и плюс примерно 6 сантиметров потому что мы будем завязывать узелок надо завязать узелок прямо посерединке Прям посерединке этой полоски это будут ладошки. Ладошки куколки. Теперь сделаем рукавчики. Сейчас будем оформлять рукавчик у нас есть заготовочка для рукавчика полосочка у меня полосочка такой ширины что она только-только под ручку подходит то есть рукавчик у меня получится облегающий если вы сделаете заготовочку для рукавчика пошире то вот в этом месте на манжете ее надо будет присобрать и тогда рукавчик получится более пышный беру нитку с иголкой Так вот рукавчик оборачиваю вокруг ручки и пришиваю. выворачиваем рукавчик. Вот так вот получается. Красота! Точно так же оформляем второй рукавчик. Закрепляем рукавчик в области панжетки, выворачиваем И закрепляем рукавчик по изнаночной стороне ручки. Прикрепляем ручки к туловищу, таким образом, вот у нас лицевая сторона ручек, мы прикладываем лицевой стороной ручек к голове куколки и приматываем ниткой Смотрите, чтобы не слишком туго было, потому что потом мы будем ручки выворачивать вперед Слишком сильно приматывать к голове не стоит. Берем нашу льняную прочную нитку. И опять же очень туго, очень плотно. Приматываем руки к голове. Следим, чтобы вот этот узелочек был по центру. затягиваем нитку, обрываем или отрезаем. Я оборвать не могу, потому что нитка очень прочная. Теперь ручки выворачиваем вперед. Немножко ручку притяну. Так, вот ручки готовы. смотрите что получилось вот эти лишние кончики мы просто отрежем так вот близко к голове это лишнее Еще раз все расправим не забывайте все расправлять поправлять чтобы все ложилось ровненько так теперь будем оформлять голову для этого возьмем для начала наш светленький треугольничек Нижний платочек, который называется повойник. И я хочу его оформить кружевым, кружевым на самом деле можно крепить по-разному куколке. Можно по-разному его оформлять. Вы можете придумать свое оформление куклы, поискать в интернете идеи я хочу чтобы у меня куколки вот из-под верхнего платочка торчало кружево таким образом поэтому я сейчас пришью вот этот кусочек кружева нам надо совсем немножко вот буквально вот так вот чтобы по голове хватало и я пришью этот кусочек к центру платочка Смотрите, как я это сделаю. Я прикладываю кусочек кружева на расстоянии от среза по изнаночной стороне и пришиваю. Простыми стежками, не слишком частыми, нам главное закрепить это кружево. ниточку лучше закрепить отрезаем близко к ткани иголочку убираем так теперь подгиб этого длинного среза платочка подворачиваем внутрь надеваем платочек на голову кукле, вот таким образом. Теперь привязываем к голове, завязываем на голове как обычный платочек. Стараемся делать это аккуратно, спрятать то, что надо спрятать. Поправляем то, что надо поправить, сразу же это делаем. И завязываем платочек сзади на один узелок. Лишние длинные кончики отрезаем. Вот куколка уже у нас в помойничке. Смотрите, как она сразу преобразилась. Ну что ж, нам осталось совсем немножко. Осталось завязать верхний платочек. Подгибаем длинный срез внутрь и повязываем поверх полойника. стараемся срезы платочка подвернуть внутрь так теперь смотрите сзади мы завязываем кончики не поверх длинного уголочка а заводим их под низ и здесь крепко завязываем лучше даже на два узелочка Крепко затягиваем, опускаем верхний уголок и слегка его подворачиваем. Вот эти открытые срезы мы не подшиваем, мы просто подворачиваем внутрь. Вот таким образом получилась аккуратная голова. Смотрите, какая красота. Поправляем. Куколка должна ровненько стоять, поэтому еще раз формируйте ее в туловище руками. Вот она у меня стоит ровненько ну, что бы я хотела здесь поправить я бы хотела э, фарточки сделать немножко покороче мне кажется они слишком длинные я вот отрежу нижний фар фарточек примерно пол сантиметра уберу Так. у нас получилось. Лучше, по-моему. Ну, я думаю, хорошо. Верхний фарточек тоже можно укоротить, но я не буду. Это дело вкуса. Мне нравится так. Посмотрите, как выглядит куколка сбоку. С одного боку, со второго боку, сзади. Тут у нее такая попа. <соединяющие> получилось ручки в рукавчиках. Ну что ж, мне она очень нравится. Такую куколку можно подарить на праздник. Такую куколку можно хранить дома, как, как талисман на благополучие. такую куколку можно сделать на продажу единственное делая на продажу вам следует очень хорошо продумать дизайн куколки то есть ткани должны быть идеально подобраны все должно быть выполнено идеально аккуратно в этом случае ваша куколка будет иметь большую популярность Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. До встречи!